Но ребята реально застали нас врасплох тем, что принесли Севит. Нашли мы, где заправить бытовой баллон перед мостом. Недешевое удовольствие, 300 рублей. Поэтому, что здесь было выходные, сложно сказать. Мама. Мы выехали из Берегового. Следующая наша точка – это Белая скала. Там мы только погуляем, посмотрим и поснимаем. Мы поедем на водохранилище, которое находится недалеко. Надеемся, что сможем там остановиться, покупаться и переночевать. Вернули к Белой скале. Тут такая огромная глубокая лужа посередине. Но есть два объезда. Торт не внушает доверия. Там такая жидкая очень земля. Сейчас вот здесь попробуем проехать. Там я подальше, вот там бы ткнула вот фигня. И крепкая, да там? А вот там вот дальше. Где вот. Нет, а здесь не припрыгнешь. Короче, швабру надо держать рядом. Короче, можно их не объезжать, понятно. Мы вот там вот встанем на краю и в принципе на этом все. Либо мы можем попробовать вот сюда, например, поехать, если что, сейчас задом сдадиться и все. Сейчас мы находимся на горе Аккайя, я надеюсь, что я правильно произнес. Дорога оказалась достаточно неплохой, хотя она нас в самом начале очень сильно напугала. На въезде стоят таблички, что любой авто и мототехники въезд сюда запрещен. Но мы встретили ребят из Питера, они сказали, что да, здесь иногда штрафуют и штраф будет стоить 3000 рублей. Но мы подумали, что за такой вид, за такую красоту 3000 это нормальная цена. Нужно обязательно проверять, что никого нет. Близко к краю не подходи. Еще один плюс электросамокатов, Женя решила сесть туда в дальнюю точку, Сева напрочь отказался с нами гулять, поэтому Женя решила прокатиться на самокате, посмотреть что там. И не радует нас. Достаточно много времени провели на белой скале, и поэтому, чтобы не тратить его на готовку, решили зайти в Белогорский столовую. Вот называется новая столовая. Сейчас посмотрим. Так, у тут виточек. У меня печень, с пюре, который я уже уделалась и уже застирала платье. Вот, и взяли пиццу. Две сосиски в тесте. И вот бутылка компота в какой-то неведомой бутылке. Точнее, это был компот 6 порций, в который мне налили просто вот в эту бутылочку, принесенную откуда-то с кухни. Дай бог. 850 рублей. желающих в парк. Блин, отсюда не видно. А, вот. оказаться вот там вот вот там вот в той протоке, вот там там потому что лишь низкие берега а здесь везде берега такие непонятные вот. я поэтому выбрала то место но вот мы наверное были вон везде дома мне кажется вот там где-то наверху. Ну, да да так вон так. колесо обозрения вон там мы такое место ну, мясо так комбинать Да как мне нафиг? Какой нафиг? Да хрен выспался, знает. Кто-то по выспался, по-моему, посмотри на него. Да хрен да. знает. Хоть порозовел, а то был такой зелененький. А пиццу ты видел? Видел, но мы сначала договорились это съесть. А, да, ну я этого наелся. А мы в этом Вещи есть, людей нет. Приехали мы на водохранилище. На самом деле, со второго захода первый должен был быть вот оттуда с горы. Но из-за сильных дождей очень сильно размыла дорогу, и мы не стали там еще так гористо, и дорога вся испещрена такими рытвенными. Вот, А сюда, через населенный пункт, нам удалось встать. Мы даже покупались уже, вода хорошая, прозрачная, голубенькая. Но что-то нам не понравилось тут, очень каменисто, там мальчишки купались, видели змей в воде и здесь. Не очень хочется с ними встречаться, ну и непонятно, как бы что мы тут будем делать, севой на самом деле. И вот мы подумали, да, дальше поедем. Да, ну в целом, если есть желание искать камни, и прям выравниваться на такой местности, ну, ну да, да. еще наклонено Это так достаточно. Это больше всего смущает. И что? Ну сейчас вот начали приезжать под вечер еще машины такие чистая приехать, покупаться, уехать. Достаточно много, и тоже как-то вроде некомфортно стало. Собаки бездомные такие вот там, вот бедные. Мы их уже, кстати, покормили. Теперь Пюре. они домашние. Пюре с котлеткой, вот остался мусор. Сейчас мы его соберем с собой и увезем. Короче, по итогу, по итогу место прикольное, если путешествуете, хотите постоять где-то с пресной водой. И... Я бы, знаешь, даже сказала с небольшим ощущением, что ты в средней полосе России. Да, да, да. да. Но вот, реально, вот такими камушками очень долго придется как-то выравниваться. Но они есть, их надо поискать. В общем, мы решили, что место достойно купания, но, наверное, не более. Поэтому едем в Бахч сарай Погнали. Получается, что по дороге все время ездят машины, а если съезжать в чью сторону, то уже наклон сильный. Это одно из самых ровных мест. Здесь есть хорошее местечко такое вот за деревьями, но там прям очень большой наклон. Сюда вот а, ходили купаться. Там, да, но мусор получается он за деревом. Вроде его и не заметили даже сразу. Thank you. Водохранилище. поедем сейчас в сторону Бахчисарая мне кажется, это Алыча можно взять и сорвать но мы этого делать, конечно, все сорвано до нас, да? такой поселок, конечно, здесь как-то много как будто брошенного а может просто неухоженного вот такие постройочки, ну, там кто-то да, да, вот смотри, сколько какая, да. не сорванная. Это улица, типа как в Симиизе. Вот, смотри, такой заворот на 180 градусов, да. И, и пробка, естественно, там не разъехать с Не-не, mm -hmm. спасибо. Что да? Не знаю, куда мне надо. Такого просто, вопрос. Да, я не спрашивай. Заходи, заходи, давай. Mm -hmm. Заходи, заходи. Ну, нормально, все как в туристических местах. Там есть место для разворота, если что. -то. Так, мы ничего не заденем, нигде. Надеюсь. Крыши не и... шо. А сколько нам еще ехать? Лен готов с ним аккуратно надо, Мы наконец, приехали все-таки в точку, в которой решили остаться, а, бог часарай. Кемпинг прохладный. Вот. Ну, дорога, в принципе, нормальная, да. В старом городе только очень узкая. В некоторых местах две машины не могут разъехаться. Но в целом это нормальная тут ситуация. Вот. Что еще нам тут понравилось? Очень понравилось. Пойдем, Сев папе помогать. Папа, пока я Окей, Ты куда, Сев? Это листики, которые мы ободрали и переломали все деревья по дороге. Багажный Бокс? На ну, этом? боевой. Могу и налила, а Да, ходят, конечно, Сева. Какой его клет? Клечатый. Папа, она у себя Какая луна какой-то жучарок. Дай мне, вне, вне, вне. Мам, мне, мне, мне. Вот так вот я даю. А, а мне. А дай мне, мне. Ты жжу. Отпускай, смотри, сколько у нас. и смотри, сколько у Надо носил. вот так за два держать, иначе перевернется там уголь. Клади. Мам, смотри, Молодец. Умничка. Севин, пледик, давай, может, прикроемся, потому что, в принципе, не жарко. Всех, держи. Лови плед. Молодец. Пап, что, поймал. Пока? Вот это не надо? Пап, Пой, я поймал. А этот плед? Да этот? Нет, этот не надо. А, ну сейчас дам горелку. Я покажу фокс. Давай. Что, у меня горелка нужна теперь? Сейчас он прыгнет четыре, нет, я не в это, шесть, э, семь, э, сколько потом? 8. Восемь, восемь, э, десять, девять, девять, один на шесть, 10. и раз, два, три. Семь. Держи, держи, Да сейчас -то он не нужен. Не нужен? Нет, все-таки. Сейчас... Как ты придумал, говорю, друг на друга их положить. И сразу держится, да? Мама, если ты мне не обожаешься... Что отдашь? Мама... Если ты мне не отдашь телефон, ты превратишься в букашку. Да? Да. Что, спать пристраиваешься? Угу. А если я в букашку превращусь? Нет. Все потерял дверь от своей вот такой вот машинки Маквина, которую можно разбивать на детали. Пришлось сделать глобальную чистку, чтобы найти эту дверь. Ну, тоже все не зря. После того, как мы установили бак поменьше, он оказался у нас очень глубоко под кроватью. И были вопросы, как же мы заливаем туда воду. Заливаем мы очень просто. Мы используем погружной насос. В бак у меня встроен штуцер и быстросъемное крепление для шланга. Подключаемся мы в прикуриватель, который есть у нас под кроватью. Держи. 10-литровая бутыль воды с подходящим горлышком для насоса. Насос опускается в бутыль. Такая вода горячая. Шланг. Включаю шлангу в бак. Кнопка. И вода. Ну, либо если какая-то водоем, да, и родник, просто подставляем веток, туда течет вода и сразу шланг. Ну, если э, кемпинг предлагает воду, то у них тоже, как правило, все на быстросъемных. Можно сразу подключиться и набрать воду. Насос, как заявлено, 30 литров в минуту, но на практике, наверное, литров 10 все-таки. 10-12 литров получается в минуту. Кемпингу прохладный примерно два года. Хозяева, семейная пара живут здесь постоянно и занимаются организацией и развитием самого кемпинга. Поэтому можно сказать, что они в самом начале пути. На данный момент на территории достаточно много строительных материалов, но нас это не смущало, так как нам в основном от кемпинга нужна была только поляна, где мы могли встать. Из услуг, которые предлагаются, мы один раз набрали воду и зарядили два самоката, потому что они берут достаточно много электричества. Что касается кухни, на кухне есть две газовые плиты и два холодильника. Также здесь можно найти пароль от Wi-Fi. К сожалению, Wi-Fi до места нашей стоянки не добивал, но в целом скорость интернета достаточно хорошая. Еще на кухне расположены розетки, где как раз мы и заряжали самокаты. И если вы хотите, так скажем, встать на розетку, вам придется припарковаться либо у кухни, либо иметь 100-метровый удлинитель. В течение дня работает летний душ, а вечером еще и с горячей водой, которую подогревают с помощью дровяной печи. Воду вы сможете набрать в баклажку у раковины, и там же есть шланг, который сделает этот процесс намного удобнее. Чтобы очистить кассету биотуалета, вам предложат воспользоваться местным туалетом на территории, что не очень удобно, но в целом лучше, чем ничего. Да, визуально до качественного состояния кемпингу еще далеко, но окружающая природа настолько шикарная и атмосфера дружелюбна, что все недостатки как-то очень легко прощаются. На да, улице сейчас просто невыносимая жара, где-то 33-35 градусов. Когда выходишь на солнце, покрываешься сразу потом. У нас в автобусе нет кондиционера, есть в самом автомобиле, когда мы едем, мы пользуемся, но в жилом модуле его нет. Вентиляция у нас только за счет вот этого вытяжки, она работает на вдув, так и на выдув. Есть еще вытяжка в туалете, но она работает только на выдув. И вот могу сказать, что на самом деле у нас здесь не жарко, если открыты двери и сдвижная и задние двери полностью, то у нас всегда получается сквозняк, и вот даже у меня сейчас по платью видно, что я стою на сквозняке и мне здесь очень комфортно. В принципе температура, конечно, не ниже окружающей среды, но она все-таки точно не выше, за счет того, что автобус утеплен достаточно сильно, и там вот эта зеркальная фольга, она отражает все тепло, и тепло от самого кузова, хоть он и темный, она не доходит до внутреннего помещения, и здесь очень хорошо. Поэтому, если вы переживаете по поводу того, будет ли у вас жарко, просто сделайте хорошее утепление, и будет вам счастье. Сходили сейчас в душ. Летний. ну достаточно пока холодная вода, ну ничего ополоснулся, сел, теперь горит хорошо, хорошо освежился, да? Да. Мы поехали да. гулять в сарай да. поедем на самокатах, нам где-то три километра до начала достопримечательности, что очень удобно. Давайте на самокате. На самокате, зайка, на самокате. На обратном пути. Не хотите? На обратном пути здесь остановились? Да, да, да. В кемпинге. А, Нет, мы там наверху. Не знаю, наверное, да. Да, да, да, да, да, да. Туда. Да, да, туда. пить хочешь а ты выпей сначала вот это а потом мороженое купим и на площадке наверное его съешь как вообще сараи оказались как в какой-то арабской до да, стране очень узкие улочки маленькие и все, и все названия написаны вязью практически все Вообще у нас в планах было посетить чухут кале но там было такое огромное количество людей, что мы решили отказаться от этой идеи. Изначально нам удалось на самокатах доехать до монастыря и еще немного дальше, насколько позволила дорога, а это практически полтора километра. Дальше вверх только крутая каменистая тропа и множество краснолицых людей, спускающихся оттуда. Да и в целом комплекс работает до 17 часов и мы бы просто не успели дойти. В итоге в дальнейшем мы решили посетить пещерный город из Кикермен, где туристов намного меньше. Сегодня хотим устроить детям кинотеатр на открытом небе, и я уже сейчас начну вешать специальную ткань для проектора. Она светоотражающая такая, которую применяют также на детской одежде, и благодаря ей проектор виден намного лучше. Ну на всякий случай. Поймать не могу.